Метеор это вспышка. Метеоры вспыхивают в земной атмосфере при вторжении в нее извне мельчайших твердых частиц. В народе метеоры часто называют падающими звездами. В межпланетном пространстве хаотически движется множество таких частиц, получивших общее название метеорных тел или микрометеориты. Если в атмосферу влетает частиц со скоростью свыше 30 км в секунду то из-за трения а воздух она быстро раскаляется, вспыхивает и порождает метеор. Чем больше масса и скорость частицы, тем ярче метеорная вспышка. Большинство метеоров вспыхивает на высоте 70-80 километров над земной поверхностью, полностью распыляясь в атмосфере. Помимо пыли в межпланетном пространстве движется множество твердых тел, размерами от сантиметров до десятков метров. Они получили название метеоридов. Выпавшие на Землю метеориды называют метеоритами. Метеориты падают не только на Землю, но и на другие планеты и их спутники. При отсутствии у планет и их спутников атмосферы, даже небольшие метеориты, падающие с большой скоростью на поверхность этих тел, взрываются, плавят поверхность и образуют на ней кратеры внушительных размеров. Крупные метеориты могут образовать кратеры диаметром несколько десятков километров.